Всем добрый день, здравствуйте, в эфире КФУ «Лайф» я, вы ведущий Роман Полинсков. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанский федеральный университет 2023 года. И сегодня у нас вновь эфир вместе с представителями, как они сами говорят, самыми успешными и счастливыми людьми. Это Институт геологии и нефтегазовых технологий. Андрей Анатольевич уже засиял улыбкой и чувствует то, что про них сегодня будем говорить. Представлю спикеров, которые сегодня у нас на программе. Андрей Анатольевич Терехин, заместитель директора по практикам взаимодействия с работодателями. Андрей Анатольевич, как всегда, рады видеть. А, Валерия Андреевна Милютина, ассистент кафедры разработки трудноизвлекаемых углеводородов. Валерия Андреевна, тоже добрый день. А также Луиза Тынысова, студентка третьего курса данного института. Луиза, тоже добрый день. Рады вас всех здесь видеть. Как всегда, начнем новую неделю с позитива, да, потому что геологи по-другому жить не могут. Только на позитиве, только хорошие новости, да? Конечно. Какие новости? Начнем с них. Если что-то новенькое? Как у нас идет продвижение к приемной кампании, как кипит работа, потому что готовимся уже, по сути, с конца предыдущей приемной кампании. Вот что есть, какие может, новости? Да, конечно же, мы, продолжая ваше такое же позитивное начало, конечно же, Институт геологии и нефтегазовой технологии Казанского федерального университета в первую очередь готовит успешных и счастливых людей, и, конечно же, очень высококлассных специалистов в в диалоге и в нефтегазовой отрасли. Мы считаем, что действительно профессия должна отвечать ряду критериев для человека. Вот мы проводим такие встречи, конечно же, чтобы ребята, школьники определились своей будущей профессией. То есть вот цель, по крайней мере для нас, в первую очередь такая, чтобы ребята смогли сделать осознанный и правильный профессиональный выбор, который в будущем принесет им... И успешную работу, и интересную работу, чтобы на работу они ходили с удовольствием, ждали бы следующего рабочего дня, работа бы совпадала с их увлечениями. Конечно, работа геолога, геолога-нефтяника на текущий день позволяет еще и иметь хорошую материальную базу зарплаты в отрасли достаточно перспективные, конкурентоспособные. И вкупе со всем этим наши выпускники, которые устраиваются работать по профессии, конечно же, счастливые, успешные люди, И мы видим свою вот цель, парадигму свою, как подготовку таких вот, таких вот выпускников. Вот. И объясняем ребятам, которые сегодня нас слушают, почему нужно прийти к нам учиться, если, конечно же, им интересно в первую очередь им э, интересно заниматься исследованиями, интересно э, заниматься достаточно такой практической профессией геолог, геолога-нефтяника, которая включает в себя спектр предметов. Вот сейчас э, школьники э, имеют ряд обязательных предметов, как будь то математика, физика, химия биология, вот, и об этих предметах они прекрасно представляют, имеют прекрасное представление, что же это такое. О профессии геолога мы стараемся рассказывать много, часто и где только представляется возможность. И на самом деле профессия геолога, она включает в себя много школьных предметов. Это, конечно же, география, особенно физическая география. Это математика, физика, химия, это все предметы, которые нужны геологу. Чтобы помочь ребятам сделать правильный выбор, и вот приемная кампания уже совсем-совсем не за горами, она скорая, мы объясняем и рассказываем о профессии геолога. И самая главная новость вот в части приемной кампании, наверное, то, что в этом году, чтобы поступить в Институт геологии антигазовых технологий, нужно сдавать. ЕГЭ не только по физике, математике и русскому языку, как это было в прошлом году, но из всех предметов, по которым мы проводим конкурс для поступления, обязательно является у нас русский язык и математика. Математика, конечно же, профиль. А вот третий ЕГЭ вы можете на выбор предъявить. Это либо физика, либо география, либо химия, либо информатика. Вот такой вот широкий спектр, ЕГЭ, из которых вы можете выбрать, которые сдавать, которые сдаете, или в конце концов, если сдаете несколько ЕГЭ, вдруг такое вот у вас происходит, вы можете выбрать э, наилучший результат. Вот это, наверное, самая основная новость, которую в первую очередь стоит сказать. Э, немного хочется сказать, буквально, наверное, минутку о профессии геолога. Вот это очень... Емкая профессия, где реализоваться может каждый, кто любит физику, математику, химию, географию, кто просто любит путешествовать, тот может стать вот геологом. Вот Луиза сегодня, вот, э, э, глядя на нее, вы, наверное, не подумаете, э, что она является студентом третьего курса по направлению геологии и профилизации тоже геологии поиск э, региональная геология э, Студенты, которые выпускают из этого направления, они э, очень много времени проводят в экспедициях. Могут по 6 месяцев в экспедициях, ну, по пять, по шесть месяцев летом ходить, оставлять карты, картины заниматься, образцы отбирать могут. Вот, э, это вот такая вот полевая работа. Зимой это камеральная обработка. Вот это классический геолог, о котором знают все, наверное, которые все представляют так вот профессию геолога. Есть у нас вот... Э, нефтегазовое дело направление это направление связано с разработкой и эксплуатацией месторождений углеводородов то есть месторождение углеводорода нефти и газа. Вот. это работа как правило то что называется 5 на 2 пять вот, дней работают два дня отдыхают классическая вот такая вот схема производственной деятельности. у нас есть направление еще профилизация это гидродиология инженерная идеология. У нас есть профилизация геофизики, которая, у которых есть и полевые выезды, и камеральные обработки. Это нечто среднее. Это не 6 месяцев, конечно же, в полях, но это тоже есть полевые экспедиционные выезды длительные, потом обработка информации. Есть, скажем, вот, я уже упоминал гидрогеологов, у них, конечно, есть и полевые выезды, но есть и офисная работа. То есть это вообще такая, в некотором роде, городская специальность. То есть это вообще вот, геологи, которые живут и работают в городе. Поэтому... Я хочу разрушить этот стереотип, который говорит о том, что геолог это только полевой геолог, который ходит в экспедицию. Да, это романтика профессия, она многих геологов в крови. И, вот, и в основном мы воспринимаем геолога в первую очередь именно так. Но на самом деле геология это и диология поиска вот, рудных, твердых, полезных, ископаемых, нефти газа, очень э, важных руд, цветных металлов. Ну, в конце концов, сейчас в мире вот идет прям борьба за месторождение лития. Это тоже видно геологическое направление. Лития ⁇ это основной элемент для аккумулятора, для сохранения энергии. То есть вот э, геология очень-очень такая обширная область, где можно ходить в поле месяцами и где можно, собственно, быть офисным работником и выбрать вот именно интересный профиль в этой профессии именно для себя. Вот об этом мы и рассказываем. — Замечательно. Большое спасибо, Андрей Анатольевич. Перейдем к вопросам. Вопросы есть и стандартные, которые у нас из эфира в эфир, но мы обязаны их повторять, потому что каждый раз у нас новое число зрителей. Кто-то видел предыдущие наши эфиры, кто-то нет, и надо всех знакомить. А есть и другие интересные тоже вопросы. Не зря вот Луиза у нас сегодня в студии. Как раз-таки узнаем не только, как преподаватели видят а предметы и учебные планы. Но ну, как раз-таки вот э, услышим от человека, который эти знания получает. Э, начнем со стандартных. Какие проходные баллы для поступления? Проходные баллы для поступления. Это вопрос хороший, он важный, он возникает, наверное, на всех, во всех встречах со школьниками. Итак, э, баллы бывают средний балл и бывает минимальный. Часто еще э, ребята называют проходным баллом. Вот. Я бы рекомендовал прицениваться, оценивать именно средний, средний балл, по которому был зачисление прошлого года. Вот. В нашем случае на геологию это порядка, наверное, порядка 205 баллов, средний балл, а на направление нефтегазовое дело это 224 балла по результатам трех ЕГЭ. Но минимальные проходные баллы они меньше, они составляют примерно э, в районе 200, это на нефтегазовое дело и порядка 170 на общую дело. Угу. Но я порекомендовал ребятам все-таки э, оценивать именно средний проходной балл прошлого года, так какая оценка будет более правильной. И еще, конечно же, такая вот ремарка от меня сразу, э, проходные баллы мы оцениваем, конечно же, по э, приемам прошлого года, какие нибудь какие Проходные баллы будут в этом году, не знает никто. Это определится только результативностью ЕГЭ, которую вы сдадите вот уже в июне месяце, и количество заявлений, которые будут вводны на нашу специальность. Угу. А в целом конкурс на места какой? Вот большой, средний, на бюджетные вот в основном. На бюджетные места. В принципе, я бы сказал, это все-таки как средний и большой. Большой, традиционно у нас большой конкурс на направление нефтегазовое дело, там может быть конкурс 4-5 человек на место вот, и где-то, скажем полтора-два человека на место, это вот на направление диалоги. Здесь я тоже ребятам хочу рассказать, которые нас сегодня смотрят когда мы говорим о конкурсе человек на место, я говорю по именно по количеству подтвержденных документов то есть по тому количеству оригиналов которые поданы наше направление зачастую когда многие вузы, Озвучивают эти цифры, говорят конкурсную ситуацию, берутся цифры по заявлениям, сколько подано заявлений. Там совсем другие цифры, они гораздо больше. Если оценивать объявления, заявления, вернее, которые подаются допустим, на нефть и газовое дело, то там может быть 15-20 человек на место. То есть надо, я говорю, вот реальные цифры по оригиналам документов, То есть, вот как оно есть на самом деле. Угу. Если возникает спорная ситуация, то как ее решает приемная комиссия? На что смотрят первоочередно и далее по списку? Спорная ситуация, ну, спорных ситуаций не возникает. Наверное, возникает ситуация, когда баллы равны. Ну, вот вот ну, об этом, да, да, да, да, да в виду? Да. Да? Здесь все регламентируется правилами приемной кампании. Там средний балл аттестата смотрятся, индивидуальные достижения абитуриента. То есть это все прописано. То есть чем больше у вас активности в жизни индивидуальных достижений чем лучше вы учились вот, тем соответственно при равновесной ситуации при равенстве баллов тогда соответственно вот, выбор будет в пользу того человека у кого выше средний балл теста у кого больше индивидуальных достижений и еще есть приоритетный ЕГЭ по направлению тогда мы смотрим скажем вот у нас если физика это приоритетный ЕГЭ тогда смотрим у кого из претендентов он выше вот это еще один фактор Uh -huh. ну, то есть в... все регламентировано, все прописано. Все регламентировано, да, никаких случайно здесь нет. То есть все в строгом соответствии с правилами приема, которые опубликованы у нас в ноября месяце на сайте. Uh -huh. Говоря об активностях, где можно заработать дополнительные баллы, я думаю, об этом стоит еще раз сказать в этом эфире. Uh -huh. За что могут дать дополнительные баллы? Uh -huh. Дополнительные баллы при поступлении в Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета вы, уважаемые абитуриенты, можете получить участие в наших Олимпиадах, в Олимпиаде по диалогии. Участники этой Олимпиады, которые стали призерами, получают плюс 3 балла к результатам ЕГЭ, а победитель Олимпиады получает плюс 5 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. И еще есть замечательное мероприятие, это конференция, научная конференция школьников имени Николая Ивановича Лобачевского. Вот там призеры также получают плюс 3 балла, а победители плюс 5 баллов. И даже, допустим, если такая ситуация возникнет, вы и там, и там станете победителем, то, конечно же, вы сможете получить плюс 10 баллов. Это максимальное количество баллов, которые ребята могут набрать дополнительно к, с, к основным результатам единого государственного экзамена. Но кроме этого у нас проводятся много активностей для школьников, где они могут узнать и о профессии геолога, в каких мероприятиях они могут принять участие, могут узнать. Вот я предлагаю Луизе несколько слов об этом рассказать. Она активно занимается взаимодействием с ребятами, сама в прошлом участница активный олимпиад, полевой олимпиад, педеология, республиканская олимпиада, олимпиады КФУ. Вот, Луиза, расскажи, пожалуйста. Я. Спасибо. Да, вот еще раз скажу. У нас в институте проходят неоднократные такие мероприятия для школьников. Это могут быть как и олимпиады, так и конференции. Потом еще есть множество выездных таких мероприятий, Это как полевая олимпиада юнохиологов, которая проходит в Альмическом районе. Там такие больше уже как практические знания оцениваются у школьников. Ну и также еще множество мероприятий проходит в зданиях института. Это у нас совсем недавно было такое мероприятие для школьников, посвященное празднику Дню Геолога. Вот. Мы были организованы, как и как сказать, такие мини-станции, на которых вот тоже оценивались знания школьников. Что еще можно сказать? Ну, Вот конференции тоже очень много проходит в здании института нашего. Недавно совсем прошла конференция Лобачевского. Я и когда школьница была, неоднократно участвовала в этой конференции. но ну, и вот сейчас уже присоединилась больше к волонтерско организаторскому составу. Спасибо. А, тебе, Луиза, мы чуть попозже еще вернемся, пока что закончим с блоком обязательных вопросов, так, как говорится, чего, часто задаваемые вопросы. А, сроки подачи документов и можно ли их подать онлайн? Да, конечно, с 20 июня можно будет подавать документы, и, конечно, их можно подавать онлайн, как через суперсервис, так и через наш портал абитуриент.кпфу.ру. Простой портал, так и пишется, как слышится, абитуриент.кпфу.ру. Там можно создать свой личный кабинет и полностью подать все документы онлайн. Угу. Спасибо. Валерий Андреев, давайте вас подключим к нашему эфиру. Вот расскажите о том, как проходит жизнь в, на кафедре разработки трудноизвлекаемых углеводородов. Нас... Что, что там интересного и какие люди обычно туда идут? У нас кафедры – это очень активных людей, как студентов, так и преподавателей. Часто мы работаем общими коллективами в лаборатории, то есть у нас под руководством работает много студентов, активно увлечены, я вижу, что им интересно. Какие-то студенты у нас занимаются научно-исследовательской работой, связанной там с программированием, с моделированием – Какая-то часть студентов занимается физическим моделированием, то есть в лабораториях обсуждаем совместно результаты полученные. Также совместно с студентами проходит участие в различных конференциях, как студенческих, так уже и на больших аренах, в том числе выезжаем на международные конференции в различные города и страны. То есть у нас очень активно ведется работа со студентами. Ну и, соответственно, Большая, большая программа у нас построена именно на научную составляющую и выступления именно на конференциях. Угу. Также, конечно, у нас еще есть работа а, в рамках научно-исследовательских каких-то проектов, куда мы тоже активно студентов привлекаем. То есть компании, допустим, такие как Газпром, нефть, или нефть совместно проводятся исследования. И студенты активно участвуют. Спасибо. Перейдем дальше к следующим вопросам. Какие возможности есть у студентов уже во время учебы? Где они проходят практику? Хороший вопрос. Я даже взял некоторую паузу. чтобы это, С чего бы начать? Потому что информации на самом деле много. У нас специальность интересная с точки зрения организации практик. Во-первых, если вы хотите жить дома и быть обычным человеком, городским, вот, вы можете, вот, допустим, на кафедре разработки и эксплуатации стратегиатурных декабрь углеводородов, вот нефтегазовое дело, работать в научной лаборатории и, собственно говоря, жить жизнью обычного вот, городского человека. Если вы увлечены путешествиями, вы можете поступить на профиль «Геология», вот, эм, региональная геология, и все лето мотаться по нашей большой необъятной стране. Простите меня за жирганизм такой да, в некотором роде? То есть вот у вас будет вот много таких экспедиций. Вот. Эм, практику проходят студенты два вида – учебная практика и производственная. Вот учебная практика она организуется вузом вот и проходит либо на, на кафедрах, лабораториях, либо это полевые выезды, в пределах республики или в пределах России. Вот э, по диалоге, опять-таки, практика у нас в у нас в МИАСе проходит. Mm -hmm. Но все равно это практика, которая целиком образ... организуется вузом. Ребят Ребята проходят все вместе, все группы. Это эти практики, которые наши выпускники помнят, наверное, всю жизнь. Вот э, в этом году, 1 сентября, у нас была встреча выпускников, приуроченная к старту учебы первого курса. Они приветствовали наших выпускников, и там был выпуск, который выпустился 50 лет назад, вот такая полувековая дата. А 45 лет назад они, соответственно, поступили, да? и вот они приветствовали наших выпускников. Вернее, 50 лет назад поступили, 45 лет назад выпустились, и они напутствовали наших выпускников. И все они вспоминают Полевые практики, вот учебные практики, которые мы проходили вместе, они действительно весело проходят. Это, ну, может быть, старшее поколение здесь, конечно же, родители слушают, вот на картошку раньше ездили, да, студенты. Соответственно, после месяца, как выезжали на картошку, вся группа была уже одной семьей, <laughs> единым коллективом. Вот. Здесь в некотором роде это аналог вот такие вот полевые учебные практики. А вот производственные практики, ребят проходят в компаниях, с которыми мы сотрудничаем, с нашими индустриальными партнерами, это, если брать нефтегазовое дела геология, геология, химия, и геология химии нефтегаза, это компания «Газпромнефть», компания «Татнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз». Вот. Если это брать направление геологии, то это дочерняя компания «Рост геологии» большие. И, конечно же, еще мелкие компании непосредственно, куда ребята тоже ездят иногда на практику, но мы... Выбираем сотрудничество с крупными индустриальными партнерами. Причем тут две. Во-первых, у этих компаний реализуется программа развития молодых специалистов, ведь практика это первый, первый шаг к будущему трудоустройству. Мы это так расцениваем. Соответственно, у этих компаний есть целая программа, когда ребята приходят, они не остаются один на один, а э, вливаются в коллектив, программа наставничества, их иди сюда, займись по вот этим. То есть, их сначала первое время, вообще-то говоря, опекают в таких крупных компаниях. То есть, в крупных холдингах, э, к тому же, есть социальные гарантии. Мы хотим, чтобы начало нашего общения, чтобы наши студенты, выпускники были счастливыми людьми, поэтому мы в первую очередь сотрудничаем вот этими вот крупными компаниями и, соответственно, стараемся обеспечить высокое качество образования, чтобы наши выпускники в них и трудоустраивались. Вот э, в части практик мы еще выстраиваем такую работу по взаимодействию с компаниями, с, с индустриальными партнерами в части трудоустройства студентов в совместной с компаниями лаборатории или в проекты компаний. Для того, чтобы ребята немножко отрывались от теории, вовлекались вот уже в практическую деятельность производственную, и затем, после окончания, они могли бесшовно перейти вот уже в свой, на производственный уровень, влиться в коллектив и уметь выполнять производственные задачи. Угу. Вот вы сами помните свою первую практику? Конечно же, я помню свою первую полевую практику. К сожалению, когда я был на первой полевой практике, не было цифровой фотографии. И фотографий у нас не так много. Все они черно-белые, но они все остались, мы их храним. Вот. Первая полевая практика у нас была по правобережью Волги, в принципе, как сейчас. Единственное, наверное, у нас была практика... Более такая хардовая в некотором роде, то есть мы много ходили пешком, разбивали лагерь, у нас были стоянки, вот мы описывали геологические разрезы, обнажения все, их особенности, там, цвет, возраст, вот эту структуру, текстуру, вот все это мы описывали. Вот, это, это был месяц, э, это жизнь в палатке, это э, приготовление пищи на костре. Все-таки, конечно же, мы же тоже первый курс пришли и не умели, толком не знали, как, как же там, скажем, на 40 человек, сколько же там крупы положить, сколько там корон положить. То есть вот это, это интересная была такая вот первая практика. Сейчас все происходит, ну, и это правильно, сейчас же все меняется, сейчас все более регламентировано, сейчас более, вот уж простите, опять нехарно, более лайтовая практика она, конечно же, но все равно... Это вот такая вот полевая практика, которая является интересной и запоминающейся вот, ребятам на всю жизнь. Я предлагаю сравнить как раз-таки, вот, Луиза, вот, а твоя первая практика, как она прошла? Что запомнилось? Ну, первую практику я проходила, я к сожалению, да, не в этом институте, в другом ВУЗе. Но тоже по профилю геологии я, наверное, расскажу больше про первую практику уже в этом институте. Uh -huh. Она тоже проходила на побережье Волги, в слонском районе, около стратотипического разреза печища. Там тоже... Ну, мы выезжали туда на автобусах каждое утро, э ходили, бродили там, работали, в общем-то, целый день и возвращались уже э на камеральные работы все на институты. Вот, было а до... можно я немножечко... Э Конечно. В некотором роде. вот Луиза, путь добра. Расскажи ребятам, которые сейчас задумались о профессии, что значит «ходили-бродили». Ну, в общем, ходили в маршруты, то есть мы описывали геологическое строение территории, то есть где враг, какой расположен, там, чем, какими породами он сложен, какие, возможно, процессы геологические можно наблюдать во время маршрута. Также мы отбирали образцы во время маршрутов описывали, как на, прям там на местности, так и потом как-то структурировали информацию, может, уточняли больше в уже ну, в камеральных таких условиях, в стенах института. Вот. И вторая практика такая, немножко попозже была, тоже геологическая, но уже на территории Челябинской области, в городе МИАС, ну, недалеко от МИАСа, тоже там ходили в интереснейшие просто маршруты. Это уже была такая более гористая местность, то есть мы поднимались на всевозможные сопки. Тоже невероятные виды, просто невероятной красоты виды были. Тоже очень много таких теплых впечатлений осталось вот в данной практике. Вот вопрос такого возник: а вот родители не переживают за вот Такие виды практик, вот полевые, где вот ходить, что-то, может, новое, неизведанное там, не переживают ли? Потому что я понимаю, как у нас практика, то есть ребята в телецентре сидят, работают, и можно спокойно отследить по каждому выпуску новостей, где мой ребенок mm -hmm. находится. Вот его сюжет, значит, работал. Да вроде бы нет, не переживали. Нет такого звонки там, ты где, ты на каком километре сейчас? Нет, ну, конечно же, родители переживают, это совершенно нормально. Это вот совершенно нормально, люди переживают за детей, вот, так как, собственно говоря, мои деятельности связаны напрямую с организацией вот, практик, стажировок, я общаюсь с родителями вот, по этому вопросу, переживаю, то есть вот, уточняют, вопрос задают, но это совершенно нормально, совершенно нормально. Угу. Лизар, а расскажи, пожалуйста, вот, как ты пришла к тому, чтобы поступить именно на вот это направление, которое ты выбрал? Вообще, я как-то в школе еще услышала о, вообще, о такой науке геологии, как-то начала заниматься в олимпиадном движении, то есть я участвовала активно и в Республиканской олимпиаде школьников по геологии, э, в межрегиональной предметной олимпиаде по геологии участвовала, каждый год где-то, наверное, с 7-8 класса, ну, участвовала вот в конференции Лобачевского неоднократно, и как-то вот... Э, все так сразу понравилось, и я решила, вот, наверное, свяжу свою жизнь с геологией. Как-то это и ну, как Андрей Анатольевич сказал, геология это такая вот профессия, ну, геолог это такая профессия, которая связывает и природу, и какие-то физику, математику, химию. Мне вот вообще в школе эти предметы очень нравились сильно. Я вот решила свою жизнь связать именно с геологией. Угу. Не было такого эпизода, то что ты пожалел о своем выборе? Нет, конечно. А расскажи, пожалуйста, какие предметы во время учебы тебе больше всего нравятся, запоминаются? Может, какой-то отдельный преподаватель даже запоминается? Вот то, что вот видите в расписании, о, вот он ведет, значит, семестр пройдет отлично интересно. Ну вот, э, лично мне нравятся очень сильно предметы, которые вот связаны именно с изучением конкретных, областей, возможно, каких-то конкретных кстати, вещей. Допустим, мне очень нравится общая геология, минералогия, петрография. Ну это, то есть, такие науки, которые уже изучают именно минеральный какой-то вещественный состав земли самой. То есть, вот такие науки предметы. А скажи, пожалуйста, вот учеба учебой, но вот как ты, может быть, интегрируешься в студенческую жизнь? Чем занимается вот на досуге студент-геолог? Ну вот лично я активно участвую в волонтерской какой-то жизни института, то есть, опять же, организовываем мероприятия для школьников, также я вместе со своим одногруппником веду лекционные и практические занятия для школьников, то есть... Любой, может, школьник подключиться и послушать какие-то интересные вещи о геологии, о профессии геолога. вот. Ну, вот волонтерством ты занимаешься поконкретнее, чем именно? На каких мероприятиях, может, что-то новое со студсоветом вы придумываете? Ну, я в основном участвую как волонтер в таких мероприятиях института, как региональные Ой, республиканские олимпиады по геологии, там, межрегиональные предметы олимпиады. Вот помогаю организовывать конференции. вот, как-то так. Вот знаешь, давай попробуем сравнить, вот, насколько трудно сейчас работать со школьниками, потому что даже спустя три года поколение абсолютно другое, вот, рассказывая им о своем институте, о своем направлении, насколько быстро ребята пытаются вникнуть в суть mm -hmm. самого рассказа, сложно ли удержать их внимание. Тут как бы привет передаем институт психологии и образования в mm -hmm. какой-то степени, то что у нас и геологи таким же занимаются. Вот как mm -hmm. проходит работа со школьниками? Ну вот я сейчас немножко про себя тоже вспомню. Когда я училась в школе, я тоже ходила в наш институт, на занятия по геологии. У нас тоже вели и преподаватели института, и сами студенты. Ну, вот, э, как мне кажется, на сегодняшний день э, немножко тяжело, может, э, удержать внимание, допустим, вот на занятии, допустим, минут 40 не позанимаются, а потом надо чем-то отвлечься. Но при этом мне кажется, что... Сейчас школьники начали быстрее запоминать такую, как сказать, ну, в общем, быстрее запоминать информацию. Вот. Угу. То есть они, может, тяжело на чем-то сосредоточиться, но при этом быстро и легко схватывают на лету. Угу. А вот по себе скажу, когда поступала, либо ну, планировала поступать, информация от преподавателей и информация от студентов, насколько сильно она разнится? Там преподаватели могут говорить, типа, вот у нас тяжело учиться, будете не вырезать из учебников, а потом где-то в Крым. Да! Он. Как говорит Андрей Атосин, на лайте все пройдет, не переживай. Да нет, в общем-то, не отличается. У нас и преподаватели очень хорошие, очень э, добрые, понимающие люди. Так что никаких проблем в учебе нет, в общем-то. Угу. Хорошо, спасибо. У нас время эфира уже подходит к концу. Остался как раз-таки последний вопрос, он же и подводит к. В заключение, как обычно, как бы скоро у нас экзамены. Какие слова можете напутствующие дать абитуриентам? Времени осталось все меньше и меньше. Во-первых, пожелать сдать экзамены замечательно. То есть, чтобы у всех не было лишнего стресса, чтобы все прекрасно подготовились и получили прекрасный результат. То есть, желаю вам успешной сдачи экзаменов. И получать больше информации, чтобы ответственно и правильно подойти к профессиональному выбору профессии. А мы сегодня, конечно же, говорили о диалоге в основном, но мне бы хотелось, чтобы еще и какие-то вот посылы были у нас от такого важного направления, как нефтегазовое дело. Может быть, вот как раз у нас Валерий Леонид пожелает и заодно чуть-чуть расскажет все-таки про изюминки нефтегазового дела. Да, ну в первую очередь я хочу пожелать будущим нашим абитуриентам все таки выбирать сердцем в первую очередь на нефтегазе вам обязательно понравится потому что это а, и физика и химия и информатика это смежные нау смежная наука такая которая позволит вам реализоваться будь то вы больше склонны к физике там, к техническим каким-то специальностям или же допустим а, именно вот ближе к геологии как-то. Вообще у нас реализовано много программ, и поступив к нам, я думаю, вы найдете себя именно в нефтегазовом деле, как специалист IT-направления, предположим, или как специалист, как вот Андрей Анатольевич сказал, сидя в офисе там и анализируя полученные данные. Дорогие ребята, счастливая и успешной сдачи ЕГЭ, хорошего профессионального выбора – Смотрите наши информационные ресурсы, приходите к нам, и все у вас будет просто замечательно. Луиза? Ну, я тоже пожелаю всем школьникам, э, сдающим экзамены в этом году, конечно же, успехов, э, легких вариантов. В общем-то, все. Дерзайте, товарищи, мы вас ждем. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Еще обязательно увидимся. До приемной кампании времени осталось, с одной стороны, достаточно, а с другой стороны, очень-очень мало. Так что, уважаемые абитуриенты, будьте всегда на связи с нами. Большое спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Это был КФУ Лайв для Института геологии и нефтегазовых технологий. Еще увидимся, друзья. До скорых встреч. Счастливо.